в гости прошёл! Плакать. Цветанчик, ты там поскорее ладно. Моя собачка хорошая, красавца. Ой, извините. Алмазик, алмазик, помоги! Цвета, расслабься немножко. Ой, извините еще раз. Цвета, ты чего такой кипишной? Подожди меня здесь! Ой, извините! Хрюп! О-о! Аглазик! Аглазик, вставай! Аглазик! у у фу Итак, цвета Держи себя в руках! Дыши глубже! Сейчас вдруг, сейчас О, погоди, что-то голова кружится Конечно кружится, еще по ней не кружилась Ну давай, что такое принес Эх, Цветанчик, недалекий ты мой Это же лол сюрприз Питомцы Сейчас они нравятся каждой девочке на планете Ого, круто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 я тебя покормлю! Ешь, ешь, мой хороший! Давай, давай, еще чуть-чуть! Ну что, мой хороший, покушал?